Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики и гости моего канала. Сейчас я вам представлю песню, которую выставлял неоднократно, но мне как-то она не очень нравилась я ее в предыдущем плане сделал. И теперь хочу вам ее представить в новом исполнении, непосредственно уже сделав клип к этой песне. А сюжеты это из фильма, которые вошли в этот клип, из фильма художественного, так скажем, многосерийного. тень исчезают полдень. Кто этот фильм смотрел, то знает все сюжеты, о чем идет речь там в этом фильме и все прочее. И вот спустя много лет, когда прошло после, этого, после выхода этого фильма на телевидение. я вновь хочу вам представить эту песню, которую я неоднократно отсылал на конкурс, но почему-то высокопоставленные чиновники из худсовета ни в коем разе ее не прослушали по-хорошему, отклонили. И теперь я для вас, друзья мои дорогие, ее сейчас исполню. Я ее вставлял несколько раз в разных сюжетах, в разных материалах, в интернете, но как-то все прошло вскользь. Послушайте, пожалуйста, я вас прошу, эту песню. Она буквально, я думаю, вам всем пока. Заранее говорю спасибо всем. Итак, песня. Марин утес. Аквир белая береза. Белая береза Грустная стоит Утопая в грезах В летних ливнях гроза Гробкою листвою Тихо шелестит Утопая в грезах В летних ливнях гроза Гробкою листвою Тихо шелестит А березку эту Посадил они зим, Ходит, полевает, на крутой утлон. Вспоминает Марью, Кровь от воли стынет, С белой березой разговор ведет. Вспоминает Марью, Кровь от боли стынет, С белой березой разговор ведет. Дорогая, значит судьба такая, просит он прощение, землю поет щелом, ты прости, родная, Марья дорогая, ради утешения, лишь пакнет потом, Ты прости, родная, Марья дорогая, ради утешения лишь пахнет. Потом, а в зеленом доле, власть давно сменилась, Махнет снежим хлебом, значит жить колхоз, Во широком поле Роль заколосилась и думал с рассветом, По лугам поповс по широком поле. С рассветом По пополз Недавно у Расстрелявший сына Вода вся разбита Время то Прошло На душе рутина Слез немало было А молва Сердита Проклянет за все На душе рутина Слез немало было, А молва сердита Проклянет за всем. Под грудью стеса Белая береза, Белая береза Грустная стоит, Утопая в грезах, В летних ливнях гроза. Робкою листвою Тихо шлюстит утопая греза В летних ливнях розах Робкою листвою